Всем привет! Как я люблю это говорить, ура, новое видео. Для тех, кто не знал, у меня две новости. Первая, да, я очкарик. И вторая. Мы продолжаем смотреть видео на тему «Формула рукоделия». Это выставка в Москве. Ну, что поделать, если я столько наснимала, и я не могу выбросить эти часы, они просто шикарны. Ну, как я считаю. На самом деле, я шучу, просто там много интересных работ. И я не могу взять и выбросить, или не показать. Рука не поднимается. Поэтому, если вам интересно, смотрите. Если нет, пролистывайте. Пролистывайте. Ну, вообще лучше оставайтесь со мной, потому что еще одно видео вскоре появится. Точнее, я его уже сняла. Но поскольку на YouTube я не выкладываю видео чаще одного раза в неделю, увидим его через неделю. А что это будет? Поскольку у нас осень, это будет осенний листик. Вот такой вот чудесный маленький красавчик. Если вам интересно, подписываемся на мой канал, ставим лайки и жмем на колокольчик. И тогда вы увидите, когда появится это видео. Приятного всем просмотра! В котором я пропадаю. Жемчук, это моя страсть, боже. Это опасное для меня место. Здесь продаются сварожки, все виды, чего только можно. вот эта вот ленточка Сваровски. Очень красивая для рукоделия, для брошек. Вообще шикарно. Ребят, если кому нужны ссылки на какие-либо магазины, вы мне говорите, я их дам. Короче, а та же фурнитура, я ее, ну без обид по отношению к другим продавцам, я ее на всю на Алиэкспрессе видела и дешевле. Если кому-то надо, ссылки дам, без проблем. Rainbow Toy. Это игрушка-радуга. Я так понимаю, это проволока, оплетенная нитками. Очень интересно выглядит. Ой, это гирлянды внутри, да? Да. Тут, Тут подарки дарит. Да. А можно и мне. Папа. Хорошо, сейчас. Вот эта милая девушка разрешила мне выбрать подарочек себе. Да, сейчас мы и подпитку сделаем. Спасибо. Ой, Господи, вы мне зря вообще это все показываете. Это новогодние, да? Здесь разные, на самом деле, просто что-то потрясающее. А что из литературы интересного? Ну, здесь у нас такие вот книжки, книжки, копилинки, стволы, новогодние покрытия, цвета, жанра, то есть только интересного. Не, не, не. Вот спасибо большое, девушке. Ага, ой, спасибо. Всего накидали мне, девчонки? Каталог. Обилие фурнитуры, только фурнитуры, бугры. у меня есть. Да, очень хорошая. И сейчас популярное, известно очень. И вот очень модное направление это керамическое полиэтика. сколько они выглядят реалистично, как будто они вверх Поэтому можно научиться... А в нашем книжке по глине... Техники рисования, как у тебя управление, ботаническое рисование, которое реалистичное Наши книжки позволяют научиться, действительно можно этому научиться, когда будут получаться вот такие вот великолепные, шикарные книги. Знаете, какая красота? Очень красивые книжки. такое мыло очень пахнет да и очень факт ну да и это размеры разные так дня три это будешь делать да. Угу. Да. обязательно выложу это у себя Мне тут один чудесный мастер подарила мыло да. я обязательно выложу ее контакты посмотрите она же занимается изготовлением интересных композиций из бисера, бусин. Необычные цветы получаются, потому что бусины крупные, хрусталь, акрил, что-то еще какой-то вот компонент, я не помню, ну, память короткая, Рыбкая. Ну, Суть в том, что смотрится очень интересно. Все, пойду дальше. Делают какую-то красоту. Это книжка рецептов. Тут народ фотографируется. Вот здесь будем делать с вами брошку деревянную. 4 часа. Можете подарить паспорт, если ему дома жениться собрался, как бы если переслать, если он. Нет, нет, давайте ему там сделать. Слизак самка. Чтобы он сделал свой паспорт в yeah. песне. чтобы прокрашивать мелкие детальки. При этом можно сначала раскрасить, а потом а, либо простым карандашом, либо дома черной гелевой ручкой. Сейчас, например, я поищу, у меня а, Провести по линиям вот внутри, по контурам. Чтобы было я. девочки спасибо за мастер-класс до свидания артур устроили маленький мастер-класс точнее даже череду мастер-классов я попала к сожалению только на один не успела а, вот такие вот брошки деревянные мы делали разукрашивали полностью сами вот сейчас уже половина состого осталось полтора часа ну, можно еще походить посмотреть что есть Вообще планирую закупиться, потому что это вообще была моя изначальная цель. Сваровские меня ждут. Я побежала. На развес. Ну, это Иногда очень акция, интересно. Это да, смотрит, да. Как, как а, Очень интересно. Такие вещи мне вообще говорить опасно. <реклама> заполним анкету. А что за подарок? Заполняйте Вы анкету, получаете подарок либо фирменные либо ага. нитки Мадейры, либо шоколад. Ой, ну давайте сейчас заполним. Анкету отдали, ниточки получили. Спасибо большое. Очень много халявы. Мне нравится. Заполнила анкету, получила ниточки мулине. Ну, короче, у меня этих мулине теперь на долгие-долгие часы работы вперед. Я надеюсь, что вы не устаете от того, сколько я тут хожу и от этой вереницы стендов. Думаю, что вам так же, как и мне, это очень интересно. А тут такая прелесть. Девочки валяют. Молодец, молодец. Да, да, И все, давайте большие киски кладем. Будем теперь делать все маленькими. А здесь зона чистого творчества. Сплошные мастер-классы. Делай не хочу. Мастера предлагают обучиться у них мастерству. В общем, безудержное веселье. пальцем упереться в лицо. Все, теперь ты вращай лицо, тебе будет удобно. Сейчас неудачную выбору позицию. Вот а так такие малыши, получается. Мы 28 лет вместе. А что у них внутри? Ой, сверчок вообще бесподобный. А -а -а. Фермуары совершенно разные мастер-класы. Поэтому я могу 10 раз дно взять, связать, потом что-то провязать, посмотри, что он у меня не садится на фермуар, распустить. Опять от трех рядочков и начать делать подруба тому, чтобы Потому что, топите, да, да, потому, на что на я бы фальшору распустить, потому что букву вот тут... оболдалось. Да. Да, я да, я да. думала, я одна такая больная. Болицы таких много. Да, Научная доказана. Да. У меня тут подарки за подарками. Мне тут один мастер подарил. Прикольная такая рамочка и песок. Я так поняла, из песка сделана. Он ну, просто меня, э, меня остановил, попросил рассказать про стадикам. Ну и я его проконсультировала. А он на радостях мне подарил. Такой, а возьмите, возьмите. Я говорю, ну спасибо. Адекватно все. Если да, какие-то да, специальные. специальные мы бусины делаем, там уже, думаю, что другая. Я их знаю даже, куда я их воткну. У меня брошки есть, я буду туда их. Отлично а будет смотреться. Он уже да. Нет. И он потихоньку созревает, коин да? посозревает, Это он у меня созрел прям уже, прям моментально, все, да? Картинка. Mm. Мне хорошо, кто-то приходит, когда прямо уже с картинкой в голове. А у меня там фламинго брошки есть, я вот к ним на кисточку как раз да, можно да, посадить, да. Ну все, выставка на сегодня закончилась. Заканчиваю свой выставочный день тем, что пью кофеюшечку. И заедаю булочкой. Сколько я тут много хожу, в принципе, ну, можно, чуть-чуть, чуть-чуть можно. Все, надеюсь, что вам понравился этот день со мной на формуле рукоделия. Ждите новых видео, пока!